Каждый человек, появляющийся в нашей жизни, учитель. Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то мудрее, кто-то учит прощать, кто-то быть счастливым и радоваться каждому дню. Кто-то в общем нас не учит, просто ломает нас, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека. Даже если он появился на мгновение. Ведь если он появился, то это уже неспроста.